всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто вот сегодня решил сделать обзорчик наушников galaxy boots 2 или бац как они там правильно я не знаю меня всегда поправляют и решил этот обзорчик сделать на природе вот он сам кейсик да я распаковочку показывал и когда начал в них ходить сейчас я уже сколько ими пользуюсь дни 45 наверное Прям я что-то поначалу аж напрекся. Почему? Потому что они у меня выпадали из ушей. А выпадали по какой причине? А я их, оказывается, неправильно вставлял, представляете? Все очень просто. Если, допустим, с бац, плюс там, или с теми же бобами, их надо вот так вот немножко вставить, и вот сюда вот чепок так закрутить назад, как бы, для того, чтобы вот в это место они закрепились. То здесь таких, да, вот на бабах там резиночка такая есть, да, на бутс ПЛЮС э, выступ такой сзади, и он так заводится туда, короче, и они сидят там ровненько так, хорошо. Здесь же, короче, ребят, вообще другая тема. Все по-другому. Ничего не надо прокручивать. Я поначалу их, короче, так вот брал и прокручивал их туда немножко назад, чтобы они держались. А так, наоборот, делать не надо, потому что они начинают обратно выкручиваться под силой э, давления сопротивления и пу, вываливаться. Здесь, оказывается, все намного проще. Вставили в ушечка, просто вот как. Вот так вот тык, вставили. И все. Не надо их ни крутить, ничего. Только надо подобрать э, амбишуры до своего ушного канала. Да, есть совсем маленькие, вот мне как раз-таки под, подошли они. И есть э, большие, прям такие средние. Вот мне подходят самые маленькие. Наушнички Класс вот сейчас, да, когда я разобрался, как они сидят, но поначалу тоже боялся, потому что они до такой степени свободно сидят в ушах, что э, кажется, что они сейчас вылетят. Вот такое ощущение. И поначалу я постоянно ходил и опасался. Думаю, сейчас выпрыгнут у меня из ушей. А в итоге нет. Спокойненько поставили и ходите в них и не паритесь, короче. Они не вылетают. Режим шумоподавления. Ну и... Все те заявленные функции, которые есть, прекрасненько работают. Солнышко в кадр попадает. И здесь. Но ну, звук отличнейший, громкость прям отличнейшая. Сидят, как вы видите, просто шикарненько в ушках. В ушках сидят. Режим. Вот сейчас я включил, да, чтобы внешние звуки слышать. Когда ветер сильно начинает задувать наушники, то они звук приглушают автоматически. Если нормально, то не приглушают. Все просто работает нормальненько. Дальше что? Внешне все слышно. В Boots плюс допустим, бывало, что такое, знаете, вот он, звук такой резкий. Здесь нет. Звук слышать, вот внешние голоса это он обычный. Без всяких резкостей. Как бы. Ну вот, что ты в наушниках, что без наушников другими словами. Режим шумоподавления. Вот сейчас я его включу. Вот. Я вообще ничего не слышу. Вот что снаружи происходит, просто ничего не слышно. Вообще. Представляете? Ни ветер. Ничего. Себя слышу, как будто из головы говорю. Ну, как-то так. Что еще у нас тут есть а, режимов этих несколько вот сейчас я слышу всех и себя сейчас опять не слышу сейчас слышу а, и как я уже сказал звуки они достаточно естественные О, видите там у нас верблюдики пони и лошади ну не знаю теперь как бы успокоился Научился правильно вставлять И, ну, в принципе, рад Расстояние держат они Bluetooth 5.2 На них стоит У меня на смартфоне такой же 5.2 Это Galaxy S21 Ultra Ну, работает превосходно Расстояние я отходил На 100 метров где-то Сын у меня держал, короче А я шел где-то, на 100 метров отходил И связь не пропадала Абсолютно вообще ну, держала нормально. Привет. Держала, короче, связь просто нормально. И так я и не дошел до, да, короче, до той отметки, да, где эта связь могла бы пропасть или должна была пропасть. Поэтому превосходно. Я думаю, что если у вас тоже на смартфоне именно Bluetooth 5.2, тогда он у вас также будет, но ну, шикарно держать э, связь. И связь не будет пропадать В квартире, короче, я по всей комнате хожу, хожу Начиная с зала, там, допустим, если То э, Соединение не пропадает ни в какую из комнат Вообще, в принципе Соединение держит отлично Куда бы я на лоджию выхожу, оно держит там, В комнату выхожу, на балкон В спальню На БУЦ-Плюс такого не было как бы. Если я заходил в спальню, допустим с, с зала, да А телефон оставался в зале, то связь пропадала на лоджи она пропадала тоже как бы. А вот с этими этого не происходит. Ну вот такой вот небольшой обзорчик, возможно, вам поможет сделать правильный выбор. Вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, делитесь видео с вашими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.